Ведущие западные СМИ бьют тревогу. Внимание, внимание! И Еще один высокопоставленный чиновник подозревается в том, что он разговаривал с русскими. Газета «Вашингтон-Пост» опубликовала статью под заголовком «Министерство юстиции» подтвердила, что Сэшенс, генпрокурор США, дважды разговаривал с российским послом в ходе предвыборной кампании Трампа. Возникли вопросы об одном из главных назначенцев Трампа, и снова дело в России. И посол России, разумеется, русский. Дело не в том, встречался ли Джефф Сэшенс с российскими официальными лицами, а скорее в том, что он никому об этом не рассказал. Однако пресса видит ситуацию под иным углом. Газета Washington Post опубликовала целый перечень всех высказываний Сэшнса о России, включая такие скандальные, дружественные заявления, как «Необходимо разорвать порочный круг враждебности, и у России и США нет причин ссориться». Одна из бесед с послом Сергеем Кисляком произошла в рамках неформальной встречи с другими дипломатами. Видимо, Сэшнсу следовало сообщить об этом Конгрессу, ведь нельзя забывать ни об одном разговоре с русскими. Вы не думаете, что люди могут бояться и в русский ресторан или бар, потому что не хотят оказаться в центре скандала. Серьезно? Да это же просто глупо. Я так не думаю. Знакомство с русскими, это плохо? Вовсе нет. Мне нравятся русские, и мне нравится водка. В этом нет ничего скандального. Мы находимся в Америке и говорим о живущих тут русских. Они тоже в каком-то смысле американцы, и я вполне могу с ними общаться. Все гораздо сложнее, чем рассказывают в новостях. Мои соседи русские, и они прекрасные люди. Многим в США могут вспомниться 50-е годы 20 -го века, когда из-за предполагаемых связей с Советским Союзом рушились карьеры голливудских сценаристов, актеров и других людей. В американских фильмах теперь превозносят тех, кто во времена так называемой охоты на ведьм отказался называть имена своих товарищей. Спустя более полувека была истерия вернулась, и некоторые силы вновь хотят использовать ее в своих интересах. В Москве на скандал вокруг встречи генпрокурора США с российским послом отреагировали в резкой манере. Все это позор, поклепы и инсинуации. Официальный представитель МИД СИ Мария Захарова назвала информацию американских СМИ о контактах Сэшенса с Кисляком медийным дном. Открою вам военную тайну. Дипломаты работают, и работа их заключается в осуществлении контактов в стране пребывания. Это записано везде. Вот если они не осуществляют эти контакты и не участвуют в переговорах, значит, они не дипломаты. То, что позволяют себе писать американские, не только американские средства массовой информации, это просто попытка, во-первых, тотальной дезинформации и своего общественного мнения, да и мирового. Но, конечно, основной упор делается на собственное американское общественное мнение. Раньше мы это называли информационной кампанией, потом повысили градус, сказали, что это какая-то истерика и так далее. Нет, это гораздо все хуже. Это Оруэлл. И теперь мы понимаем, о ком он писал, когда говорил о большом брате. Вот таким большим братом становится сейчас, например, в Америке, средства массовой информации. Массовой информации, которые шагнули далеко за пределы и профессиональной этики, и своей компетенции, которые обвиняют и судят, просто фабрикуя лжеинформацию. Не хотите написать, например, какое количество контактов и с кем осуществляют, например, сотрудники посольства Соединенных Штатов Америки в Москве? Нет, не интересно? А вы у них запросите и увидите. След за ней высказался и пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков. Мне неизвестно о каких-либо встречах. Дело в том, что в целом работа посла заключается в том, что чтобы проводить как можно больше встреч с представителями, в том числе и исполнительной власти, и законодательной власти страны пребывания. Безусловно, вот эта эмоциональная атмосфера, она, наверное, ведет к тому, что нагнетается некое сопротивление. Вообще идеи выстраивания хоть какого-то диалога с Российской Федерацией. Здесь негативный эффект, наверное, налицо. Генеральный прокурор США Джефф Сэшнс попал под прицел так называемой антитрамповской политической охоты на ведьм из-за разговоров с российским послом. По мнению CNN, этот дипломат является никем иным, как главным информатором Кремля. Российский посол давно известен Вашингтону. Бывшие действующие представители правительства США сообщают, что разведка считает его одним из главных шпионов Кремля. Сотрудники американской разведки полагают, что он представляет собой нечто гораздо более. Больше Бывшие и действующие высокопоставленные чиновники подозревают его в очень тесных связях с российскими спецслужбами. CNN ссылается на неназванных официальных лиц. Но это уже в порядке вещей, когда речь идет о предположениях, касающихся России. Так что предлагаю на минуту отвлечься. Назвав посла Сергея Кисляка главным российским шпионом, западные СМИ забыли о том, кто еще с ним встречался. Барак Обама. И не единожды, а 22 раза за время пребывания на посту президента. Прямо в Белом доме. Значит ли это что Обама совершил немыслимое. Но не он один контактировал с представителями России. Просто других чиновников журналисты не преследуют так, как Сэшенса. А вы встречались с российским послом? Да, пребывая в должности, я и группа других сенаторов встречались с послом России. Вот недавнее сообщение сенатора Клэр Маккескел в Твиттере. За время работы в комитете у меня не было ни одного телефонного разговора или встречи с российским послом. Но постойте. В январе 2013 года она написала «Отправляюсь на встречу с российским послом». Потом сенатор вспомнила об этом сама или ей подсказали, и она отступилась от своих слов и изменила сообщение. Никогда не встречалась с российским послом один на один. Что-то мне это напоминает. Разве многие не хотят отставки Сэшенса именно потому, что он сразу не раскрыл всей правды? В современном политическом климате даже пребывание в одной комнате для переговоров с русским может сулить вам серьезные неприятности. Поэтому бывшие действующие советники Трампа сейчас один за другим придают огласке даже то, что они когда-то просто кивнули кисляку или поздоровались с ним. Ведь даже такое безобидное действие может обойтись очень дорого.